Жизнь очень коротка, а научиться нужно много. Люди, которые всегда откладывают, упускают все. Постоянно спрашивайте себя, движетесь ли вы в более блаженное состояние. Если да, вы на верном пути. Идите в них глубже и глубже, получите как можно больше. А если вы чувствуете себя несчастным, посмотрите где-то вы сбились с пути и заблудились. во что-то отвлекло. Вы больше не отчуждены от собственной природы. Вот что делает вас несчастным. Посмотрите, проанализируйте. И установив причину несчастного состояния, какой бы она ни была, тут же ее отбросьте. И не откладывайте на завтра. Отбросьте немедленно. Жизнь очень короткая. Она а учиться нужно многому. Люди, которые все откладывают, упускают все. Постепенно откладывание входит в привычку. А приходят всегда сегодня, завтра никогда не приходит. Откладывать можно вечно. Если вы видите, что вас что-то делает несчастным, отбросьте его от очи жителей ни секунды. Вот что такое храбрость. Храбрость жить, храбрость рисковать, храбрость искать приключений. Только храбрых однажды вознаградит целое, светом, любовью, блаженством, благословением.